В предыдущих видео мы уже познакомились с вами с четырьмя видами сукуна в Коране. Сегодня же вы узнаете о последнем, пятом виде сукуна, который встречается в мединском мусхафе. Этот сукун указывает на одно единственное правило икуляб и бывает только над нун. Он называется мим ка подвешенный мим, выглядит как мим специфической формы над буквой нун. Такой сукун выглядит вот так, как маленькая мим. Этот сукун встречается не так часто, как сукун-невидимка или пустой сукун. Но вы сразу его узнаете, если он попадется вам в чтение Корана. Если вам интересно узнать больше про это или другие правила чтения Корана, тогда подписывайтесь, комментируйте, ставьте оповещения, ставьте лайки. И Аллах мы встретимся с вами в следующих видео.